Здрасте. В общем, давайте коротко. Я никуда не пропал, я живой, и все со мной, в общем, нормально. Да, наверное, я еще пока сам не выверен, нормально ли вообще все со мной? А, Насчет роликов я не знаю. Я не знаю. У меня завтра 23 февраля. И завтра я должен записать как минимум три ролика. Как я сделаю это, я не знаю. Почему ролик не уходили? По идее, зависит от этот месяц у меня был в плане только один ролик. Почему же он не вышел? Да потому что я, лошара, который эм, забыл зарендерить. Ну, поставить его на рендер. Вот. Э, я его не поставил на рендер. Значит, что не зарендерился, правильно? Ну, потому что у меня времени реально не было. Э, потом я не сделал превьюшку. Короче, я к нему ничего не сделал, поэтому смысла его выкладывать нет. Я потом сейчас сяду и вот доделаю его. Сейчас ищу, то типа у меня ни бэкапов, ни сохранения вегас э, проекта, ну, просто нету. То есть, э, сохранения в программе для монтажа я не сделал. Вопрос, так как я должен буду выложить этот ролик? Я его, скорее всего, буду перемонтировать. Но вряд ли, кстати, я вообще его даже перемонтировать стану, потому что... Э, я, короче, тут случайно шанду себе под ноль снес. Да? Поэтому... Все плохо, <смех> да, как бы это странно ни звучало. Ну, ну, в принципе, в принципе. Попробовать, переснять или найти какой-нибудь материал можно, так как у меня все сохранено на запасном жестком диске. Который я фиг найду. Да, я потерял запасной жесткий диск. Я знаю, я лошара. Ну, э, в принципе, не будем расстраиваться, будем надеяться только на самое хорошее. Ну вот. Ну и, в принципе, все. Надеюсь, в следующую субботу вы ролик на канале все же увидите. Ну и все, в принципе.